Всем здорова, с вами Дрона. Это видео про то, какого лучшего полузащитника выбрать себе в команду в Древней Сокере 2021. Друзья, сразу скажу, что список полузащитников, которых я составил, это лично мое мнение. И оно может отличаться от вашего. Я перепробовал множество вариантов с разными футболистами, перед тем, как сделать это видео. Итак, я считаю лучшими полузащитниками Лука Модрича, Паула Дибала, Филипп Каутиньо, Дебрюйна и Эден Лазар. А сейчас я расскажу, почему я так думаю, на примере своей команды. Вот смотрите, друзья, это моя линия полузащиты. Я долго шел для того, чтобы собрать этот состав. Поменял множество футболистов и выбрал сильнейших. А теперь давайте рассмотрим каждого по отдельности, а в конце вам покажу их статистику. Начнем с Эден Азара. Смотрите, у него с 8 ключевых позиций, 5 прокачанных практически максимально. Конкуренции ему может только составить Садио Мане. Я его в самом начале не называл, но это тоже сильный игрок. Теперь давайте рассмотрим Паула Дибала. У него максимально прокачано 6 позиций из 8. Конкуренцию ему может составить только Каотинио. Но он все же немного послабее. Но тоже очень достойный футболист. Ну и наконец-то Лука Модрич. Это исключение из правил. Хоть его показатели и не максимальные, но он очень сильно играет. Я ни разу не пожалел, что в свое время его купил. Он реально очень сильно помогает команде, особенно при построении атаки. Ну и последний игрок это Дебрюйна. У него прокачано 5 позиций из 8 и играет он на очень высоком уровне. Ну а теперь, как я обещал, давайте посмотрим статистику игроков. Например, у Модрича 1202 выхода, 79 голов и 105 голевых передач. У Азара 273 выхода, 0 голов и 38 голевых передач. У Садио Мане 65 выходов, 4 гола и 19 голевых передач. У Каудина 58 выходов, 6 голов и 9 голевых передач. У Дебрина 30 выходов, 1 гол и 9 голевых передач. Но я купил его совсем недавно. То же самое касается и у дебала Дибала. Всего 13 выходов и одна голевая передача. В целом я показал статистику игроков, которых я покупал приблизительно в одно время, кроме последних двух. И она показывает их реальную результативность. Ну на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!